Привет, дорогие друзья, с вами Мишаня и канал Куда Сходить в СПБ Сейчас уже близится зима и актуальные вопросы Это где можно покататься на коньках, на лыжах, круто провести зимние каникулы Да и вообще, куда ж можно выбраться зимой И начнем мы с вами с катков Сейчас я нахожусь в Новой Голландии, здесь 16 ноября открылся каток И мы, собственно, поедем кататься на коньках Погнали! А перед тем, как мы поедем кататься, надо бы погреть руки у бочки с огнем и выпить, я подчеркну, безалкогольного Глинтвейна. Like a blink of an is not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words right into fire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. Thank <laughs> you. Если вам понравился каток, то находится он в Новой Голландии, работает ежедневно с 11 утра до 10 вечера. Соответственно, на вопрос, где вам покататься на конях в Петербурге, я ответил. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Мишаня. Пока-пока.